Армия США не имеет никакой защиты перед российским авангардом. Об этом сообщило издание The National Interest со ссылкой на главу стратегического командования США генерала Джона Хайтона. Американские военные эксперты мрачно оценивают способность США перехватывать такую ракету. У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение этого оружия против нас, признался американский военачальник. В свою очередь издание Washington Examiner соглашается с генералом, что авангард превосходит любую гиперзвуковую систему ар... Армии США. Хотя системы наведения на цель у американцев более современные, в остальном эта российская ракета мощнее, считает издание. В любом случае, перехватить авангард американское ПРО тоже пока не может. Правда, Вашингтон Экзаменер все равно почему-то верит, что в случае ядерной войны штаты одержат победу над Россией, цитирую даже при страшных потерях среди гражданских. А телеканал CNBC ссылается на разведку США и приводит позицию ее руководства, что после принятия гиперзвуковых комплексов на вооружение Россия превзойдет в этой сфере и США, и Китай. Напомним, что о некоторых тактико-технических характеристиках нового комплекса рассказал президент России Владимир Путин, когда 1 марта в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию представлял разработки новейших российских вооружений. «Авангард» идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на его поверхности составляет 1600-2000 градусов. Но при этом крылатый блок надежно управляется, сообщил тогда российский президент. 26 декабря Минобороны России провело испытательный пуск «Авангарда». Условная цель на полигоне Кура в Камчатском крае была успешно поражена. В ходе этих испытаний практически подтвердили возможность комплекса развивать скорость в 27 махов. Это более 30 тысяч километров в час, благодаря чему ракета способна обогнуть землю по экватору менее чем за полтора часа. Причем боеголовка «Авангарда» летит не по баллистической траектории, которую в принципе можно отследить, а по планирующей, постоянно маневрируя по высоте и широте, пояснил в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер правительства России Юрий Борисов. Наблюдавший за пуском российский президент заявил, что система «Авангард» поступит на вооружение армии уже в будущем году. Первый полк заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии ракетных войск стратегического назначения.